Ревизорская проверка, она бывает, э, но ну она может быть раз в месяц, а может быть так вам попадется, вот у меня были такие случаи, что вот каждый рейс, каждый рейс ревизора, вот каждый рейс, значит что смотрят ревизоры, они ищут наличие у вас алкоголя, они могут попросить вас показать ваши личные вещи, сумки, там все такое, если там у вас найдут алкоголь, то это все, короче, это вообще то вас могут даже вплоть до снятия с рейса, но ну это если сам проводник выпивший, да, то вот одного, ну, в общем, там был такой скандал даже на планерке. В общем, проводники, у них отношения, они хотели вместе ехать, а им начальник поезда их разделил, говорит, нет, ну, там, девушки этого проводника, он говорит, ты не поедешь. В итоге этот проводник, он напился, ну, потому что они хотят вместе дежурить, они уже сработались, как бы они вместе, они пара, да. И вот представьте, людей разъединили, он там набухался, он там ходил, я еще к нему ходила, спрашивала там совет, как вагон топить, я что там, я первые там, ну, первые рейсы, первые поездки, а он напился. Ну, я уж вижу, что он пьяный, ладно, я думаю, ладно, ничего не буду спрашивать в итоге. Человека вообще сняли с рейса, хотели в Сургуте оставить, вообще с поезда садить, там начальник поезда как-то договорился каким-то образом, там может вышел на каких-то своих знакомых, связи да, что это дело замяли, но этого парня, в общем, после этого рейса вообще уволили, вот, ну, в принципе, и хорошо, и, и я думаю, что он не жалеет об этом, такая работа, что... Ну, единственное, если он откуда-нибудь из какой-нибудь Марийской республики, где нет вообще работы даже на 30 тысяч рублей, то, может быть, он, конечно, страдает. Но я думаю, что нет. Думаю, что он уже себе нашел какую-то другую работу, не страдает. Вот, и что я хочу сказать, что еще ревизоры смотрят. В общем, они смотрят, соответствуют ли у вас комплект То есть, вы допустим, у вас остаток, допустим, ну... Ну, грубо говоря, 25 комплектов. У вас, даже значит, должно быть в вагоне что? Два мешка и пять комплектов. И вот если они у вас найдут, короче, излишек, то, ну, как бы, то это уже они будут вписывать там к себе в ведомость, как замечание. Ну, я вот не знаю, излишек или, вот допустим, у вас там... Э они говорят, что раз у вас излишек, значит, вы продаете, как были там, если у вас меньше на один комплект, то это тоже как бы такой вопрос, что вы там либо продали это белье пассажиру, то есть за него деньги взяли, вот, то есть или не выдали, ну нарушение, короче говоря, вот. Но все вот эти нюансы они смотрят, они что также смотрят билеты, допустим. Если у кого бумажные билеты, то у вас вот это вот тоже я никогда не понимала. это И до сих пор для меня остается загадкой. Вот вся вот эта вот ерундистика с пассажирскими билетами, это просто меня вот бесило всегда. То есть вот смотрите, вот билеты ты для проверки ты не для себя не для пассажира который не хочет отдавать свой билет допустим он вахтовик он едет в Уренгой на вахту он вообще не хочет тебе там ну отдавать свой билет потому что он сам боится что ты проводник его потеряешь реально у нас были такие случаи вот и он боится отдавать в итоге если ревизорская, а ты боишься, ну, тебе нужно обязательно взять его билет, потому что если ревизорская проверка, то, соответственно, тебя... ну, тебе это будет записано в замечании, что ты не забрал у пассажира билет. Вот. В итоге что? Один проводник потерял билет. Вот, видимо, придется частями записывать, смотрите в следующем видео вторая часть продолжения, вот, потому что у меня уже заканчивается, ну, время видео истекает, и что будет дальше, смотрите в следующем продолжении.